Наше движение вперед и рассмотрим следующий механизм в рамках настройки прав доступа пользователей в системах 1С Механизм настройки, просто называется настройки Суть его в том, что механизм позволяет э, управлять настройками внешнего вида форм, интерфейса и тому подобными вещами И позволяет копировать эти настройки между пользователями Давайте посмотрим, как это реализовано в системе да, и еще понятно, что данный механизм он определяется для конкретного пользователя, как и настройки пользователя тоже. Так, давайте посмотрим техническую реализацию. Зайдем под администратором в систему и попробуем изменить какие-то характерные настройки, связанные с внешним видом интерфейса. Итак, давайте для начала посмотрим, где же у нас технически этот механизм скрыт. Администрирование, настройки пользователей прав, персональные настройки пользователей. И вот здесь вот ссылка настройки пользователей. Давайте сюда нажмем и увидим некие настройки. Сейчас сформируется список для пользователя администратор мы можем видеть, что это настройки внешнего вида, настройки отчетов, какие-то прочие настройки. Давайте поставим себе задачу. Предположим, что пользователь-администратор каким-то специфическим образом настроил форму списка документов чек. Давайте как-нибудь ее характерно изменим. Например, уберем из списка колонку магазин. Для этого мы нажмем на кнопочку изменить форму и вот здесь вот напротив колонки магазин мы снимем галочку и увидим что действительно колонка магазин из списка исчезла далее зайдем в систему под пользователем кассир и убедимся что что на данный момент времени, на текущий, у нас колонка магазин на форме списка чеков присутствует. Да, мы видим, она есть. Выходим из, из системы под пользователем кассир. Итак, мы хотим добиться такого эффекта, чтобы у нас настройки мигрировали от пользователя к пользователю в настройке внешнего вида интерфейса. Давайте мы добьемся этого. Итак, администрирование, пользователи и права, настройки пользователей. Так, у меня сейчас настройки изменились. Я закрою форму и открою ее снова для того, чтобы список настроек переформировался. У меня тут выбран пользователь администратор. И вот я сейчас найду форму документа чек, вот на самом конце понятно, что я мог и все настройки пометить. В общем, любые настройки можно копировать между пользователями. Давайте. Есть кнопочка «Скопировать другим», есть кнопочка «Скопировать от другого пользователя». Я хочу мою настройку скопировать пользователю кассир. Скопировать другим. Выберу кассира. Выбрать. Отлично. Ну что ж, теперь э, посмотрим, какой эффект на пользователя, на интерфейс пользователя Кассир мы э, получили. Снова зайдем в систему под пользователем Кассир. Откроем форму списка документов чек и видим, что у нас колонка магазин также исчезла из формы списка. В этом вся суть данного механизма. На этом все по нему.